Дорогие друзья, меня зовут Поспилов Валерий. Я являюсь сопредседателем рабочей группы Комитета по социальной политике Совета Федерации по разработке программы защиты населения от электромагнитного излучения. Четыре года назад по решению экспертного совета была создана такая рабочая группа, в которую вошли все лучшие умы России, которые занимаются проблемами электромагнитного излучения. Видеосвязь, как и миллионы гаджетов, в России закупается ежегодно более 100 миллионов телефонов, не говоря уже так сказать, о компьютерах, о телевизорах, о СВЧ-печках, которые наиболее опасны наверное, из этого набора, ежегодно закупаемые, создает страшный электромагнитный фон. Ученые, исследователи спорят, санпиновцы, во сколько над Москвой он отличается от реликтового. Но ну, кто-то говорит, я не буду вас задавать вопрос. кто-то говорит в 100 тысяч раз, кто-то говорит в 200 тысяч раз. Тысяч раз. Не на 100%, не на 200, а в 100 тысяч раз. Что это такое? Это вот все, что человечество накопило, прежде всего СВЧ-печки. Военные технологии. А в последние десятилетия, десятилетия, как минимум, это вышки, которые стоят и облучают нас каждодневно и каждочасно. Мы добились два года назад решения Совета Федерации. И одним из пунктов решения, которое Матвиенко подписала 20, -го, 20 -го марта, 18 -го года было обращение к правительству Российской Федерации, поручение Роси, правительству Российской Федерации создать такую программу защиты населения от электромагнитного излучения. Но правительство ни в нашу сторону не сдвинулось ни на сантиметр. Изменить сегодня информационное поле нельзя, уменьшить количество этих телефонов, гаджетов, особенно у детей нельзя. Значит, что надо сделать, надо найти защиту от этого проказы. Сегодня совершенно неизученные 5G приходят в нашу страну. Неизученные, потому что американцы не разрешили. Европа вся против. А французы вообще запретили уже два года. Нам надо создавать общественное движение по защите населения от электромагнитного излучения. Создать, принять и реализовать закон Российской Федерации о защите населения. Основной частью закона должно быть, прежде всего, правило поведения. Тот, кто продает такие игрушки, он должен предупреждать не только детей, он всех должен предупреждать, что это опасно. Раньше за 4 часа нахождения у монитора Давали 6 рабочий день, молоко, короткий, длинный отпуск добавляли и так далее. Сегодня менеджеры, клерки, они сидят по 6, по 8, по 12 часов. Воздействие на воду, которую мы пьем, воздействие на еду. Впервые единственные остались в мире, Москва разрешила поставить между станциями Wi-Fi. Весь мир работает как? На станции подъехал и подзагрузился твоей информацией. Две минуты проезда, ну какая информация может случиться? Что атомная война начнется за это время? Нет, мы поставили Wi-Fi. А это значит, что снизу через вагон вы облучаетесь. Все, кто стоит, так сказать, в вагоне, сидит в вагоне, облучаетесь через каждое какое-то количество метров. 5G своей непредсказуемой частотой. Она работает на диапазоне которым работает наш геном. Меня беспокоит, будет ли следующее поколение. Уже сейчас 30-40% населения страны не может иметь в детородном возрасте детей. Надо объединяться, надо делать все для того, чтобы такое движение состоялось. Только объединившись вместе можем заставить и, обще... и другие, так сказать, структуры власти, и правительства взглянуть на эту проблему серьезно. Огромное спасибо вам! Я предоставляю слово Круглому Владимиру Игоревичу. Современное развитие телекоммуникационных технологий сопровождается неуклонным ростом мощности передатчиков, базовых станций, других источников электромагнитного излучения. И все это негативно влияет на здоровье наших граждан. Особая группа риска – это наши дети. Комитет Совета Федерации по социальной политике держит эти вопросы на постоянном контроле. Мы остро понимаем необходимость совершенствования законодательства в этой чувствительной сфере. Утвержденный документ главным государственным санитарным врачом, который показывает абсолютно четкую зависимость от волнового диапазона воздействия на организм. В чем опасность? Вот если сегодня мы, мы работаем в мегагерцах, то завтра мы уже переходим в гекогерцы. Гекогерцы это еще более частая волновая характеристика. Доказанные э, критические э, значит, группы дети. При пользовании более 10 лет риски увеличиваются почти в два раза. Имеется латентный период очень большой. Сразу попользовался, и, и, и, и ничего особенного. Но постоянное облучение, оно увеличивает. При пользовании детьми с 8-10 лет, когда еще не сформирована полностью черепная коробка, риски увеличиваются в 5 раз. А у нас в детском садике э, с этими игрушками сидят. В Международном агентстве рака это уже было э, э, отмечено увеличение риска развитие глиом головного мозга, и в Швеции это было показано, что необходимо перевести из возможного канцерогена, система такая нормирования есть, не канцероген, возможный канцероген, если доказывается, что это не только возможность, а реальность, это реальный канцероген. В Соединенных Штатах вот, Америки Национальный вот, институт вот, рака уже выявил абсолютно четкую статистику, и в Англии подтверждено а мультиформной глиобластомии. Глио – это основная масса мозга, в которой находятся нейроны, осуществляющие связь. 7,3% – это каждый 13-й экспериментальный животный был с глиомой головного мозга и шваномы слухового нерва. В Италии институт Ромазини – 2500 животных, были подтверждены канцерогенные вот эффекты не только глиома головного мозга, но и у мужчин глиомы сердца. Это уже перевод из вероятного в определенный канцерогенный риск. Это уже сделано Майер международной системой оценки рисков. Вот Эксперимент Соединенных Штатов Америки. 630 животных. 18 лет разрабатывалась программа. Вы понимаете? Надо убрать все остальные воздействия, надо убрать все остальные волны. Нужно убрать тепловой эффект, нужно все убрать, лишь только посмотреть исключительно частотный диапазон. Мы когда были в Соединенных Штатах Америки и в Соединенных Штатах... Америки нас повели в Виварии, где изучалось действие токсичных металлов на организм. В Виварии весь был сделан из дерева ни одного гвоздя. Вы понимаете, для того, чтобы исключить какое-либо влияние от металлов, только было сделано значит, таким образом, значит, неудивительно, что по невидимому на глаз вот фактору 18 лет разрабатывалась программа. Эксперимент стоил 25 миллионов долларов. Разрешенная мощность 2 ватта на килограмм. Разрешенная, нормирован, они взяли полтора ватта. 6,7% злокачественного образования мозга при разрешенной мощности. Когда эту мощность увеличили в 4 раза, каждое седьмое животное, каждое седьмое. но ну, вдумайтесь, если даже каждое тринадцатое, это уже катастрофа национальная. Эти данные были отправлены во Всемирную организацию здравоохранения. Мы их опубликовали в геносинитарии. Предупреждаем, не шутите, это латентный период 25-30 лет, как у онкологии. Особенно на новых поколениях, на молодежи, которые абсолютно бесконтрольно используют эти средства, могут быть очень тяжелые последствия. Должен сказать, что по современным данным число сперматозоидов у мужчин сократилось в два раза. Вот вам частотные характеристики значит, в герцах. Дыхание, сердцебиение нашего вот пульса, все. Вот ритмы мозга, все альфа, бета, они все вот работают. В частотном диапазоне 10 в минус 5, 10 в 3 Герц. То есть в длинных волнах и в, и, и, и в переходе к средним волнам. А вот внутриклеточные системы, те, которые защищены клеточной мембраной, каждая клетка имеет свою щит, мембрану, защиту, но внутри 10 в 8, 10 в 15 степени. Это и ДНК, и, и, и генетический аппарат, и, и вся деятельность клетки. Вот сегодня мы влезли сюда. Мы влезли в, 10, в 9, 10, в 12 степени. Мембрана клетки проницаема. Щит прорван. Вы у стоматолога бываете? Вы зубик делаете, облучаете одну секунду, вам щитовидку закрывают, вам вешают свинцовую фарту. Одна секунда, а мы всего в, в трех логарифмах от этого излучения сегодня. И вы говорите, что от этого защищаться не надо. Человек уже адаптирован к музыке, к речи, к волновым характеристикам Земли. Он ребенок этой земли, он к ним адаптирован. И вот мы видим, это нормально. И вот посмотрите, на, как действуют новые волны. Микроволновые печь, профессиональный компьютер. Это австрийская вот методика. Одна, одна и та же вода, облученная для иммунной системы, для желудочно-кишечного тракта, для мочеполовой системы. Обратите внимание на не рисунок, а на цветовую гамму она изменяет. Тут преобладают черный, это все, это разные длины. Они говорят о том, что одна и та же вода, облученная различными волнами, меняет стабильно свою характеристику. Эта характеристика сохраняется определенное значительное время. В интервале до 2025 года, если мы сумеем добиться в этом году, ну, хотя бы проект федерального закона дать на обсуждение, то это позволит к 25 году уровень электромагнитной нагрузки в стране снизить примерно в два раза. Дорогие друзья, мне пришлось в Кремле заниматься психозащитой высших должностных лиц. Наш мир вот этот информационный. И то, что мы наблюдаем последнее время, что мир меняется ежесекундно, и человек просто не успевает трансформироваться за изменениями этого мира. Здесь угрозы и чисто психологического плана, и угрозы, значит, которые несут в себе вот эти технические информационные средства. Все прошли через детство. И когда ребенок плакал, маленький грудничок, то независимо от того, осознавали мы или не осознавали это, мы его брали на руки и ходили и качали. Дело в том, что как только амплитуда качения ребенка совпадала с частотной характеристикой космических ритмов, то сразу включался механизм самонастройки и самоисцеления. Мы... Вот в этом таком бешеном веке превратили свое сознание в подобие помойного ведра. Мы туда сливаем всю нужную и ненужную информацию. А на каждую вот эту информацию у нас реагирует психика, поскольку мозг интерпретирует эту информацию в мысли-образы той или иной знаковой направленности, положительной или отрицательной. И на эти образы уже реагирует внутренний орган человека. Начинается учащенное сердцебиение, повышается пульс, происходит спазм сосудов, повышается давление, идет провоцирование инсультов, инфарктов, идут вот эти вот ток-шоу. Там все время с этой, с Украиной уже три года подряд, и ругаются, и чуть ли не морда бьют, и водой там поливают, и так далее. Вы все воспринимаете, потому что вы становитесь участником этого ток -шоу. И ваши реакции уже такие, как и у публики там. Потому что мозг человеческий, он одинаково реагирует как на виртуальные э, картинки, так и на реальную действительность. Вы живете сегодня в агрессивной среде. И мы сами должны беречь свое здоровье. Каждый смартфон, каждый гаджет, когда человек... К нему обращается, он его заряжает своими мыслями. И если он обращается к этому прибору очень часто, то получается так же, как намольная икона, когда приходит ей, поклоняются и так далее. Как только создается так называемое полевое образование, которое называется эгрегор. И вот этот, как только эгрегор достигает определенной силы, он начинает этим человеком управлять. Ему уже без этого э, игры, э, э, смартфона ему некомфортно. И ему обязательно, он должен быть здесь, рядом с ним. Вот эти вот гаджеты, и компьютеры значит, и смартфоны, самое главное, они формируют у человека ленность ума. Приложения, которые существуют в этих приборах, они не дают человеку мыслить. Он не тренирует свое мышление. У женщины молодой, которая стояла, у нее сломалась машинка. Я ей называю там складывать-то нечего. Значит, это она, ой, нет, подождите, побежала к соседке, взяла эту машинку, потому что это с одной стороны смешно, но мы с вами взрослые люди. А дети, они не могут мыслить, они, а если он не может мыслить, они не могут делать выводы. Мы сейчас что делаем? Переводим и на эту дистанционную учебу, и эти виртуальные и у них различные встречи, игры и так далее, не развивается чувственная сфера. Мало того, что и печки микроволновки. Вот я первый раз удивился, когда в 1991 году пришел в Кремль, там сразу все печки микроволновки повыбрасывали. Президенту сделали электроплиту обычную, где там ему готовили кушать и так далее. И когда мы спросили, они говорят, да вы что? Вот заключение ученого герцога швейцарского, что даже разогревание в этой в печке микроволновки приводит к мутации клетки. И когда мы эту разогретую пищу начинаем кушать, мы ставим себе вот эту онкологическую программу. Убирайте хоть детей с кухни, чтобы они там не были. Потому что на уровне клетки идут вот эти вот воздействия, которые потом боком выйдут. Поэтому и дети-то у нас практически процентов 80, наверное, все больные. Экология, конечно, которая нас окружает очень грязные и москва это как город клоака здесь настолько нарушено просто энергетическое равновесие окружающего пространства кто-то если из загорода едет в москву там целый день походит потом два-3 дня нужно ему восстанавливаться Проблема в чем состоит? Что бесконтрольное увеличение количества излучателей ведет к изменению окружающей среды, в которой мы живем. В Конгрессе США рассматривается БИЛ-637. Сенатор спрашивает производителей, ну, те, кто коммуникациями занимается, а вы испытывали ваше оборудование на предмет... Свет, Нет, мы не финансировали. Сенатор Круглый спрашивает, вот заседание было, два представителя было телекоммуникации, спрашивает, ребята, а вы понимаете, что это вред? Они сидят, хлопают глазами. Профессор Никитина, Санкт-Петербургский научный центр, и она сейчас в Роспотребнадзоре, как ведущий специалист, она говорит, сидим, лабораторный совет, ребята. А лабораторный совет, кандидаты и доктора наук сидят, и один из кандидатов, когда разговор заходит о санитарных правилах, спрашивает, а что это такое? Вы представляете уровень теперешних познаний, которые существует? Что это канцерогенный фактор на уровне химии, это однозначно. Система, которая воздействует, мобильные телефоны, базовые станции, тотальные облучение организма. Однозначно, это современные научные данные, подтвержденные. Вот здесь список источников, там более 500 научных фундаментальных. Сотовая связь переместилась в быт, и у нас уже производство, извините, я был, у нас Агат в Жуковском есть предприятие, которое системное ведение делает, я там у них как эксперт измерения проводил. Вот теперь их производство переместилось куда? к вам в квартиру. Вредный производственный фактор класса 3.3, если кто-то понимает, что такое охрана труда, он переместился к нам в дом. Главное, что все стандарты, ныне действующие, как наши, так и зарубежные, они не учитывают ни тепловых эффектов, о чем Борис Константинович говорил. Преднамеренное воздействие через информацию несет, вообще может привести к гибели. Преждевременное старение, нарушение памяти – Нарушение обмена, э, ишемическая болезнь, снижение иммунитета, нарушение функции репродуктивной системы. все это озвучено было. Это выводы. Сегодняшние достоверные. отдаленные последствия. Онкологические нарушения течения беременности, врожденные пороки развития детей и прочее. Я здесь не беру аспекты психофизического воздействия, которые Борис Константинович Ратников э, говорил, чуть-чуть коснулся, которые существуют. Это отдельная история. Она специальная, может, закрытая или не закрыта, но она уже в общество вылилось, и они знают, да, что это существует. Естественно, Академия наук стоит, как бы, ребята, этого нет и не может быть. По существующим методическим указаниям, которые используются в измерениях, и вы пригласили, когда товарищи, который оператор измеряет, он, во-первых, должен быть аккредитован, понятно, приборы должны быть... Тарированные, проверенные поверку. И все это в документах отражено. Даже приборная база, она обладает погрешностью в 30%. Точка наблюдателя у вас 3-5, несколько станций вокруг вас. Никитина Валентина Николаевна, профессор, вот, спец, который в рабочей группе нашей стоит из Санкт-Петербурга, говорит, невозможно ныне провести измерения в данной точке. Все вот эти потоки, сходящиеся, имеют разную частоту, разные направленности, и вы не поймете истинное положение вещей в данной точке. Здесь как раз требование к измерить тот, кто проводит измерения, в данном случае, когда вы пригласили, ребятки, а вот это максимальная, чтобы мощность была, а как вы ее проконтролили, контроль максимальной мощности? Только так, что он должен, он должен измерить вот здесь максимум, она, например, 60 ватт, вот у него вот здесь в точке, в этой, и то э, зона сформированной волны. То есть там есть нюансы. Вот эти все, во-первых, базовые надо выключить, измерить одну, потом вторую, третью, четвертую, пятую просуммировать, и тогда вы поймете, что у вас в точке этой творится. А имейте в виду, что... Накопительный эффект еще не учитывается. Они не учитывают того, что это надо умножать на 24, потому что накопительный эффект присутствует. Вот вам и доза эффект. И какие нормы, какие правила сейчас существуют? Никакие не существуют. Поэтому использование коллективных и индивидуальных средств защиты – оно целесообразно даже в нынешней ситуации. Тем более, что мы разработали и коллективную, и индивидуальную защиту. Считаем ее лучшей в мире, я не стесняюсь этого сказать. Мы разработали нейтроник 15 g назвали, до 15 метров в сферу делает. Защищает от всех видов воздействий, вплоть электрические поля промышленной частоты, СВЧ и прочих-прочих. Мы выпустили белую книгу. Она также выложена у нас уже в интернет-издании. С гиперссылкой на все законы, все научные данные и так далее. Она в доступе здесь в белой книге а, а, монография Зубарева, разработчика систем связи, основного министерства связи который был, который приводит вот это данные о замершей беременности. 40% 40% в Питере у здоровых женщин не родилось детей только конкретно от электромагнитного облучения. Это факт, документальный и научно установленный. Моя просьба к вам, чтобы вы вносили предложения и были активными в плане а, продвижения информации до, во-первых, родителей. Все мы прекрасно знаем. Дети – это цифровая зависимость. Это психоз и так далее, и так далее. Это уже очевидно. А наша задача, как общество, собрать там 100, 200, 300 тысяч подписей, чтобы государство сказало, товарищ, это вредно, давайте приведем в порядок нашу страну, чтобы государство произнесло, что это вредно в официозе. Я хотел обратить внимание, что единственное, ну, как бы законным инструментом воздействия на власти и на технические службы, которые устанавливают эти зловредные системы. Это САНПИН. Санитарные правила и нормы. И он на сегодняшний день, ну, составлен мало того, что ну, необоснованно не загру... загрубили все советские нормы, но еще и просто безграмотно с точки зрения физических эффектов повреждения биологической ткани. Вот обозримым э, физическим эффектом, одним из таких эффектов, ну, четких совершенно, которые объясняют повреждение клетки ну, тела человека и любого существа, является пьезо... э, пьезоэлектрический эффект. Этот эффект единственный, который переводит энергию электромагнитного излучения в механическую энергию ультразвука, которая возникает в клетке. Клетка из себя представляет э, жидкий кристалл. И клетка при воздействии на нее электромагнитным полем вибрационным, ну то есть волной, начинает тоже вибрировать. И если частота волны электромагнитной совпадает с собственной резонансной частотой, то клетка просто разрывает свою диафрагму, рожающую действие вот этого электромагнитного поля 5G, оно пропорционально произведению амплитуды, ну, то есть, или мощности там, на частоту. Вот тот факт, что это произведение на частоту, никем не учитывается, а это прям следует из самой природы пьезоэлектрического эффекта. Клетка человеческого тела имеет размеры от 7 микрон, ну, там, до 500 микрон, самая крупная, и она гораздо меньше длины волны, обычных радиозлучений, в том числе даже 5G. И получается, что когда мы наращиваем частоту, то не вот просто поймите, что клетка очень маленькая по сравнению с длиной волны. Мы просто когда наращиваем частоту, поднимаем угол наклона. Что же мы видим в Санпине? Когда мы открываем вот эту табличку, где приведены как бы предельно допустимые уровни плотности вот этой мощности излучения, то там в широчайшем диапазоне частот <coughs>, дается один только одно число. Что это означает? Что или нижние частоты как бы считаются очень опасными, ну неадекватно, неправильно, то есть они опасность завышается, либо верхние, что наиболее понятно. Их опасность занижена, то есть э, вот этот закон <coughs> не учитывается и э, дается одна Константа, которая ограничивает. Все, это значит сразу, что ну, то, что приведено, методология самого СанПина, неадекватна реаль физической реальности. Не учитывается резонансный характер повреждения клетки человека и вообще живых существ. А в резонансе мы знаем, особенно вот на кварцевых резонаторах, которые устроены на, на, на эффекте ну, пьезоэлектричества, очень э, сильный всплеск, то есть э, значит, отношение энергии, необходимой для раскачки этого кристалла ну и клетки живого организма, э, в резонансе она совсем ничтожная, чтобы сильно его раскачать из-за того, что вот такой очень острый пик. И это означает, что на некоторых частотах из диапазона 5G уровень, допустимый, совсем должен быть близкий к нулю именно на этих частотах, но это тоже не учитывается, поймите, да, и это требует, как правильно сказано, фундаментальных исследований. Именно эти частоты, они должны быть совершенно запретные для включения вообще любых систем. Система 5G это фактически микроволновая печь. Она используется как военное оружие, называемая система активного Отбрасывание это оружие, американские войны применяют для нелетального контроля толпы. Инициативная группа предлагает значит, выступить вот с этим проектом федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего электромагнитного поля и последствий использования источниками электромагнитных полей. На каких принципах основан значит, этот федеральный закон? Все для людей, которые, в принципе, как бы ну, волей-неволей, э не о том, что сам, Самое электромагнитное поле представляет определенную угрозу. Сам проект подготовлен с учетом законодательства Российской Федерации, действующего на данный момент. Законодательство Российской Федерации, прежде всего, основано на конституционных принципах. Конституционные принципы здесь также соблюдены все. Регулируется он нормативными документами, в том числе и документами мирового сообщества. Третья статья, она вот как бы самая основополагающая в этом документе. Это статья законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего электромагнитного поля и последствия использования источников электромагнитных полей. Четвертая статья – это основные принципы охраны здоровья граждан. Компании, которые продают сотовые телефоны, они фактически действуют бесконтрольно на территории Российской Федерации, но как и на территории других государств. ну Это всегда прерогатива крупного бизнеса. Крупный бизнес лоббирует свои интересы. Лоббирование, как правило, происходит очень просто. Деньги, На самом деле это миллиардные, миллиардные источники доходов. Люди должны проявить свою гражданскую активность. Статья 11 – это организация осуществления мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего электромагнитного поля и последствия пользования источниками электромагнитных полей. Здесь регулирование состава источников электромагнитных полей в 14 статье, а также условия беспроводной связи и регулирование раскрытия состава источников или электромагнитных полей, а также услуг беспроводной связи, установление требований к упаковке и маркировке источников или электромагнитных полей, а также услуг беспроводной связи, просвещение населения и информирование его вреде пользования. Окружающего электро электромагнитного поля. Ну и предотвращение незаконной торговли. 18-й пункт. Потому что незаконная торговля, она на самом деле процветает. Есть пиратские копии, есть, допустим, какой-то товар, завезенный нелегально на территории Российской Федерации. Вот это вот игнорирование этой проблемы, даже вот начинаешь задумываться mm -hmm. над этим и смотрят как на дурака, и ты думаешь, блин, ну... Они так, проблемы, боятся, не они могут сверху. все ошибаться, как вот они строят из себя, то есть этих умных, да, вот таких... Подожди, вот, минуточку, да, ну, минуточку. Вот Борис Константинович же сказал, сколько процентов у нас ä, да, потерянных да. в сознании, неразумных, 98 процентов, что ты хочешь таких? там не столько потери, сколько вот именно интересы, как бы, не верю, Да нет, занимает. нет, ну какие у народа интересы? Я говорю, а, там, детям, в или кому-то там в окружении, говорю, ребят, это плохо. Я говорю, «Да ты чего? Я ж привел пример того, я что я даже... Сказал, допустим, разрешаю, вот сейчас вот я понимаю, да, вот что... Это как с табакой курения и с алкоголизмом. Все понимают, что это вредно. Это от недостатка не просвещенности.